привет друзья уже два месяца я не выпускал свои ролики уже я соскучился за рыбалкой возможно и вы соскучились за моими роликами и в этот раз я решил двухмесячный свой перерыв прервать э, шикарной рыбалкой меня пригласили на днепр это русло днепра тут такой дом на воде можно сказать гадка, как угодно ее называйте но здесь можно не только рыбачить, тут можно в принципе и жить. Потому что удобство своеобразное здесь есть. Ребят, смотрите, кого мы сегодня планируем ловить. Так как здесь рыбы очень много и она очень крупная. Здесь есть и карп до 10 килограмм, и лещи, и козлики, это подлещик. И таранька, плотва. это российских зрителей им понятнее, что это Плотва. Карась крупный. Последний раз больше килограмма подняли караса на этом месте. Так вот, меня пригласили сюда. Соответственно, где конкретно это находится, я говорить не буду. Но меня попросили об этом. Но я сейчас вам бегло покажу, что да как здесь. Такой красивый вид. Река Днепр. Вот такой мостик. Вот здесь, как вы видите, можно ночевать. Есть удобство. Как вы видите, два кресла шикарных. Столик для того, чтобы можно было поужинать, позавтракать. Внутри, кстати, тоже, если, если, если, если не погода, это можно сделать. <coughs> Ловить сегодня мы будем а вот такую прикорку. Пленировочные сухари, семечка. Я так понимаю, тут еще какие-то специи для того чтобы запах добавлять ловить будем вот здесь у нас червь и опарыша будем будем подсаживать вот такие фидера будем использовать фидера не мои флагман стингер 300 катушки все 4000 использовать из монтажа Монтаж и здесь, и здесь. Он идет как убийца карася. То есть, два крючка, пружина и 90-граммовые грузики. Это для того, чтобы не сносило, не тягало по дну. Потому что здесь идет форватор, как вы видите, и течение. В общем, ребят, я пружины забил, позакидывал уже. И сейчас ждем первой поклевки. Рыбу, соответственно, будем складывать вот в такой... Садочек трехметровый, рыба здесь будет жить долго и хорошо, плюс соответственно под мостиком там есть небольшая тень и я думаю рыба не подохнет у нас. Мы соответственно сюда приехали сегодня с ночевкой, не на один день, но как показывает практика, как сказал хозяин этого замечательного домика, что клюет в основном днем. Ночью, в принципе, можно спокойно отдыхать. Ну, если что-то дзинкнет, да, там, может быть, перезабросить придется. То есть, ночью рыба молчит. Э -э место, глубина в месте лова порядка 10-12 метров. Вот так. Все, смотрим. конечно, минус, наверное, на сегодня Это то, что сильный ветер О, есть Вот теперь что-то есть Во, во, ребята Есть первая поклевочка Посмотрим, что это Я думаю его и без подсадчика взять Но Спиннинги не мои Поэтому ломать вершинку Мне совершенно не хочется Вот такой небольшой карасик Первая рыбка на сегодня ну, ее в садок, а дальше уже будем решать, что с ней делать. Недолго мне пришлось ждать. Достаточно быстро произошел клев. Сейчас попробую дальше закинуть, потому что Андрей, это мой знакомый, хозяин этого домика на воде, он сказал, что надо закидывать дальше, потому что если будем кидать ближе, будет долбить карась. Попробуем вот, Еще одна поклевка О, ну, тут по-моему что-то посерьезнее Клюнуло Да, рыбалка конечно Уже интересная Чтобы вы понимали Но Я тут ну, максимум наверное, полчаса на мостике нахожусь еще Уже вторая поклевка но это такое, мне кажется, что посерьезней Хотя... Сейчас вот ближе подвожу Вроде и нет сопротивления сильного А Но не, нормально так сопротивляется Что это у нас? Это тоже карасик Это побольше Это побольше Опять берем подсачек ну, вот так вот, чтобы его уже не, не сломать, что не получается так взять, как хотелось бы. Вот так вот. Вот такой карась. ладоха вот что-то сидит надеюсь в этот раз не сойдет Ну, карасик довольно таки крупный возьму подсаку на всякий случай Вот это уже такой зачетный карасик где-то на пол килограмма наверное ну, может на пол нет ну так грамм наверно 400 я думаю есть вот смотрите какой блин и сразу же вторая поклевка это серьезная покрылочка. Это сто процентов есть. Да, оно тут огнет хорошо. Главное, чтобы не сход. Потому что, конечно, сходы немножко уже раздражают. Может, конечно, я такой рукожопый просто. С непривычки, я не знаю, рельеф нас здесь цепляют за траву, и они обрываются. Но это сейчас так туго идет. Очень туго по сравнению с теми, которые были. А, что тут у нас? Ага, хороший карась. Ну, такой, наверное, как тот, который я до этого брал. Такой же. на 400 хороший толстый корный смотрите подбахрил его из-за пузо смотрите какой толстенький хороший карасик упорно сопротивлялся подарил удовольствие садок Ух ты, блин, чуть не выпустил. Было бы, конечно, смешно. Ребят, только что, когда перенаживлял червя, обратил внимание, что на одном из крючке была ракушка. То есть ракушка это следствие того, что здесь есть рыба. То есть особенно плотва, потому что плотва очень любит именно такого моллюска кушать. Смотрите, какой красавчик, а! Вот это да! Вот это пошло! Предыдущий, который сошел вот на той удочке был, наверное, такой же, потому что тоже долбил капитально. Но я попустил его, и он, видно, в этом рывке ушел от меня. Ну, красавец! А? Ну, это козлик, конечно, не лечь. Вот смотрите, какой красавец уже, а? Вот моя ладошка, чтобы вы понимали, ладошка моя 20 сантиметров. Как вам, а? Красавец. Садочек его. О, вот это пошла рыбалочка. Сейчас уже, наверное, часа 4 или около этого. И вот только пошло. До этого карась долбил. Красота плях, конечно, есть, он видно, но это же лещ. Ух, обалдеть! Так, бахнуло, что ж колокольчик слетел. Попуска делать сейчас не буду. состав прикормки добавил туда еще покупной прикормки фанатик карась сладкий может как-то рыба немножко более активно будет действовать ну, в принципе это сделано для того чтобы активизировать клево а для того что у меня уже в принципе прикормка заканчивается то я просто досыпал чтобы было побольше ловлю я только на червя сейчас да клюет не как из пулемета но в целом в принципе меня вполне устраивает Грубо говоря, там раз в 10 минут стабильно есть поклевка. То есть я никуда не спешу. У меня тут целых два дня есть. Радует то, что пошел козлик, подлещик. Это очень приятно. Ну, ждем плотву. Карась, понятное дело, что он есть везде и всегда. И вот сейчас проклюнулся такой небольшой, ладошечный, но пузатый. Вот это радует, что пузатый, значит, будет с икрой. Это плюс. О, поклевочка как раз. Видите, как получилось заснять, надеюсь. Надеюсь, что это все-таки будет подлещик. О, давит хорошо. Нельзя попускать его. Попустится идет. Ну, стартовал борза. Смотрим, что будет на выходе Сошел, поднимаем что у нас тут у нас тут хороший подлещик ребята о как поддавливает а. за мостик пытается Вон, видно его какой красавец вот вообще отлично отличненько такой же, как и в тот раз, то есть один был явно поменьше, который первый. А вот этот, этот такой приличный, взял за губу, никуда он не сошел. Вот, смотрите, ну такой же, наверное, самый, как и вот перед этим я доставал. Красота. Сегодня, конечно, мелковат, это доставляет неудобства. То есть чулком насадить его крайне тяжело, поэтому насаживаю его вот так кольцами. Хотя вот Андрей, мой товарищ, да, вот он сказал, что лучше насаживать именно чулком его. Ну и, соответственно, перед забросом я еще вот сюда вставляю его в кормушку для того, чтобы во время заброса он не перехлестывался. Я думаю, в принципе, многие это знают, но я думаю, не будет лишним это еще раз проговорить Да, тут сопротивление существенней. Не люблю, конечно, когда одновременно две поклевки, то есть одного еще не успел вытащить, второй уже там сидит. Это уже карась. Поднимаем его на нахрапом. Он конечно вот, этот уже побольше. То есть вот так вот два карася практически одновременно клюнули. Вот так, этот отцепился. Есть! Этот, этот тоже отцепился. Вот такие, фактически дуплет. Сейчас закинули еще один фидер, точнее спиннинг, здесь у нас стоит опарыш и червь, будем смотреть на что будет лучше ловить, червь или опарыш, вот уже поклевка. Андрюх, там у тебя немножко дыбнуло что-то, я думаю все-таки опарыш делает свое дело, только что поклевочка была. Не, не, не, то я так Конечно, буду тянуть, если уже будет звенеть Сейчас будем заряжать вот такой Фидер Флагман Форс Актив 3300 Полностью из карбона, составной Ручка, пробка Красик, да? Ну, у меня такие тоже сегодня были. Все, все, все. Ага. Ну, все Все, давай пока. О, Перекусим. Функционал вот этой вот Видишь, как она стоит на дне? Угу. На раз. Ну да, тогда отрывается. то остынет будет как херня 15 гривен пара ты представляешь я у него купил и не могу теперь найти чтоб еще пару штук я бы с удовольствием таких взял с них и вымывается плохо держится долго. да ну, и так она и вес нормальный не было только в тулочке это сами поставила черную внутри чтоб она не, в была они же понял, как делают подлеску и все, дальше узел и типа, говорю, нет, должен быть крючок за поклевка рыбы, она должна быть на месте, груз тяжелый. Ну конечно. Да, подшканывай, дойдем, Ладно. позакидываем потом. Да, но... да и знаешь, сколько поклевок таких. Блин, ну, не... обидно, у меня парочка такие вот, Я чувствую, Ой, что в руку она... бьет. Дотянешь, видишь, надо выше поднимать, mm -hmm. быстро тянуть. Его поднимает просто парусом. Ну, она билась, билась, а потом вот тут бух. Ну, так у меня тоже, я тоже. Тут а не... перекат. Я тоже не понял думаю, что за фигня, блин. Чувствовал, чувствовал, потом так, раз и я все. Я стреляю и иду иду, оно углубление углубление, потом вот так, вот так. Ну видно, да, если не поднял, и ты, уперлась ваня, и все. Она сюда раз и. Там морда даже упрется в бока, Вот там его нету, оттуда тянешь нету, вот тут где-то начинается вот так вот, угу. вот на эту вот мачту и вот тут везде. Вот такой небольшой перекус устроили себе, заправимся и дальше рыбачить. Через сколько клёвей? Так, еще мы будем ловить на, попробуем ловить на такие пуфы, а с чем они? Разные, тут и чеснок, и колбаса, и мед, желтый мед, красный чеснок под карася. Угу. вот это там колбасные есть с вкусом колбасы, есть и сладкие, типа выдержка с этого, с буряка угу. красного. Так, вот такое и только что. А их тут у меня. Закинули вот такие вот пилеты. Вот еще есть. Андрей говорит, на них поклевывает козлик. Это маленькие пуфы? Ну, маленькие, да, под Тоже, да, сладкие? Чеснок и мед. Ага. Это больше настоящей воде. Здесь у меня их разных вкусов, разных цветов. Это пилеты. А медовые, там есть конопля. А это с чего? По запаху. Конопля, это вот опять медовый. Какой-то вроде знакомый запах, это, но какой-то непонятный ну, типа, все равно. Там клубника, не клубника, ну... А, знает, ну это да. Слой. Вот это вот клубничный. А там, по-моему, коноплиный или что-нибудь. Ну вот что-то такое, что-то знакомое, но непонятно. А, нет, это какая-то ягода. Конопля, конопля. А, вот она. Это конопля. Это вот да. да. -да. Это, в общем, так. Одну, еще одну крышечку. А, в руках. Все. Ну, это все будем пробовать. Половить. Ну, смотри, это у нас получается, да? Это геркулес, панировочные сухари, кунжут, жареный, да? Нет, не кунжут. Семенальная. А, семенальная, да, точно. Семечка. Ну это покупные прикормки, да? Вот эта, ну, которая да, красная. Карповый, карповый uh -huh. и кафланка, А желтая это? Да? Это драппер. Uh -huh. Кориандр. Кориандр. Он масло не дает ленку. И остроту. То есть из корицы. Это запах. Мы же сейчас намешаем, что рыба, блин. Да, с дурей Запах уже, блин, такой. это что было? Набавочка. Да, Тоже трапин. Конечно. лимонов, да? Все, больше ничего не будем мешать? Ну, перегонять. Я могу немножко добавить за клей. Чувствуется. Ну там и кормуха еще такая, ждыбела. А есть. Ну такой нормальный козлик. Рам так триста пятьдесят да? А? Интересно. Смотри на добавил свеженького опарыша и решил взять. Ох, у них, конечно, рот. Да, пылесос такой. Какой красавчик. Поменьше, чем те, что я вытягивал, но все же. Давайте не... Должен быть козел. Ну что тогда удочка отыгрывает? Вершинка. Поцаковка. приличный и выплюнул прям здесь хороший жирнить